Друзья, всем привет! С вами Димас. Сегодня будем готовить для вас жареную селедку. Отличная такая вот штука получится, я прям уверен. Но опять же, многим не нравится это из-за того, что это рыба, во-первых, запах там где-то находится по квартире, есть нет вытяжки. Ну и как бы эта селедка, она вдвойне пахнет. У нее еще такой аромат будет специфически. Ну, опять же, как бы на вкус будет просто волшебно. Кто любит рыбу и кто любит селедку, тем более получится вообще просто божественно. Что для этого нужно? Мы вот купили две селедки, свежие, обычные, такие вот, грамм 300 они весь точно. И разделаем. Потом я расскажу вам, какие специи будем использовать. Разделывать очень просто. Просто надо снять, э, срезать голову. Я взял для этого специальную ну, доску, прикрыл газетой. Как в советские добрые времена все это делали. Срежем голову, срежем брюшко, но нам тоже не понадобится. Зато хорошо будет, удобно у вас, уберется все, и доска не будет пахнуть рыбой, и как бы все будет чисто и отлично. Вот селедка с икрой попалась, оператор убирал наверное трогал там щупал, в принципе она чистится легко, быстро снимаем, вынимаем внутренности, очищаем вот тут от пленочки от этой стараемся, а черная она горчит, естественно мы сейчас потом ее промоем, вот тут раскрываем где где пузовни до хребта, там тоже очень много пленка содержится и такая грязь небольшая, это все вынимаем, отрежем хвост и срежем плавники они нам тоже ни к чему можно ножницы, ножницами воспользоваться как вам удобно и вторая селедка тоже самая и груза был так это все кошки сидят и сразу нарежем где-то сантиметр полтора Пойдем ее помоем. Это все выкинем. А, ну вот сейчас приступим к обжарке. И что мы будем для этого использовать? Естественно масло растительное. Мука. Вот ее в пакетик мы ее насыпали. Специи рыбные. Чуть-чуть соли. Вот и немножко перца черного. Ну тут у нас разный. В основном черный. И закидываем несколько кусочков рыбы нашей. И все, аккуратненько трусим в пакете. В принципе, удобный способ такой. И укладываем все на нашу сковородку. Mm -hmm. Маслица нальем еще. Жарим обычным способом, переворот. Ну вот, ребята, пожарили мы нашу селедочку. Запах стоит в нашем помещении. Прям такой отличный, селедочный, копченый, такой, прям. Ну вот, прям рыбный-рыбный. Естественно, я чувствую, что это жарить дома с какими-нибудь красивыми шторами там, или еще в дорогой одежде. Не рекомендуется, потому что очень сильно это все пропахнет. Вообще, все помещение. Лучше чтобы все проветрилось. Ну, там уже соседями война будет, наверное. Потому что реально запах такой стоит. Отличный, прям копченый. Но на вид получилась очень красивая рыба жареная. С пюрешечкой, наверное, с картофельной вообще зайдет на ура. Также пожарили вот молоки и икру. Попробуем, что у нас получилось. Вот нежная очень рыба. Как бы на запах обалденная. Смотрите, как разламывается. Косточка отделяется. Просто волшебный. Слинки текут. Кто любит селедку, наверное, тоже, я думаю, поймут меня. Очень вкусно. Заранее прям. М -м -м. Вообще просто бомба. Стоит потерпеть. М -м -м. И пожарить ее. Пш Пропахните. Но на вкус это просто бомбически. Она очень вкусная рыба. Попадает с косточек, конечно. Но не без этого. Может не филе разделать. Но как бы все равно эти не уберешь. Не бойтесь жарить такую рыбу. Как селедку там подобное единственное да это запах него никуда не деться наркет есть там способы но я думаю вряд ли там что-то изменится люди там придумывают именно на вкус она волшебная я бы ел такую рыбу каждый день очень вкусно такой рецепт сегодня сделали для вас напишите в комментариях ставьте дизлайки лайки обязательно ли вы селедку либо какую-то такую подобную рыбу как бы все знают что от морской все равно какой-то запах есть рыбы кому видео понравилось Подписывайтесь на канал, мы вам будем всегда рады. С вами был Димас, всем приятного аппетита, оператор Антон, вся наша банда. Увидимся на канале, пока.